могу сказать как вы видите на кошка у нас пошел дождик и сейчас хрен его знает как снимать а съемку скорее всего буду производить и прямо из машины и наверное не во все места попаду потому что сейчас точек понадмечал куда съездить посмотреть но если вот сейчас зальет то вряд ли что-то получится ну будем надеяться на лучшее а вы со мной также надеетесь на лучшее что все-таки погода нам подфартит и все будет вот так Мы уже сейчас будем швартоваться и поедем потихонечку по острову поехали в общем мы швартуемся потихонечку швартуемся живут на берегу тайские рыбаки дома стоят на своих чтобы не затопило но все этот остров находится в сианском заливе так что южный южной части таиланда а рядом ну не, не просто прям рядом недалеко границы Камбоджи, то есть сама камбоджия но обязательно с вами посетим остров Хоп -Кут в следующий раз. Так что мы уже, в принципе, на месте. Никто не торопится, без очереди не резит. То есть сами тайцы говорят, кто первый выезжает, показывает на машину, и люди выезжают. Вот дождик прошел, в принципе, и уже тайцы даже снимают дождевики свои пока стоим хотя в первых рядах заезжали выгоняю сейчас в левую сторону мы ждем своей очереди вот такой вот вид девчонки и мальчишки дорога немножко узкая но вот так вот можно ехать потихонечку не торопясь Главное не гнать. Природа, конечно, много зелени. Сам первый раз, я говорю, я был на острове, но ну, я был недоволен пляжем, что курить нельзя было. Ну да и, в принципе, ничего особого такого я не наснимал, поэтому решил специально приехать сюда и уже как бы самостоятельно полазить, посмотреть все, что можно. А вы со мной... Ну что, девчонки и мальчишки, мы с вами едем по джунглям. Точнее, мы уже в джунглях. Слышите звук? Едем к водопаду. Это у нас первый пункт. Обязательно на пляже здесь, попадем. Здесь, здесь, ну. Все, мы прибыли в пункт назначения. И сейчас уже пойдем пешком. Посмотрим, что здесь за водопад. Потому что вот у нас плакат есть Сейчас мы выйдем Качанг Так, а водопад у нас называется Клонг Кхлонг Нонси в общем, так водопад называется И сейчас мы с вами пойдем Попробуем дойти Ну, в принципе, я сейчас подходил, смотрел Он уже, вот он здесь, водопад Здесь вот ступеньки Ну, кто хочет искупаться Пожалуйста, купайтесь а, купаться я не буду Но я в воду сейчас зайду а, водичка прям такая Хорошая В общем, водопад Точнее, водоем, переходим аккуратненько, не торопимся Вода не сказать, что прям ледяная, но прохладная Дожди недавно прошли, скорее всего, поэтому водопад функционирует Сейчас мы поближе подойдем, сделаем фотографии Ну, просто приехать посетить, он не такой большой, как я думал, но посетить его можно ну, сейчас карабкаться по скользкой глине а, не стоит. Мы сейчас попробуем как-нибудь здесь, на камнях, устроиться и сделать маленькую сессию, фотосессию, так можно сказать. Да. Кстати, вон там... Ну, давайте попробуем пробраться сейчас все-таки туда. Потому что вот ступеньки есть какие-то И там какое-то строение есть Да, вид красивый, ребятки так, Ну что, мы в принципе прошли через эти камни И сейчас нам надо подняться по ступенькам Будем надеяться еще тоже, что никого здесь с не встретим наподобие там питонов, удавов всяких, баранов просто не хочется с ними пересекаться Но ну, я думаю, что местные жители здесь их все-таки уже истребили потому что на остров сложнее добраться, чем в материке находиться в общем, здесь такие вот ступени в общем, идите внимательно, смотрите, под ноги. Можно, в принципе, даже покупаться. У того желания возникнет вдруг, искупаться. Ну, конечно, вид, ребятки, шикарный. Сейчас мы сами поднимемся еще выше и посмотрим. Здесь специальная какая-то дамба сделана. Также можно покупаться. Но ну, выше я не буду уже подниматься, потому что не вижу смысла. Здесь можно тоже искупаться. И вот он водопад, вода сверху спускается. То есть у кого желание возникнет, конечно, можно <coughs> и выше полезть. Но смысл какой. И, так я понимаю, еще воду, <coughs> не знаю для чего, конечно, добывают для личного использования или для полива, ну для личного использования, я имею в виду, как питьевую используют или для полива. Поэтому, о, как красиво! Да, ребятки, вот такой водопад я и хотел увидеть. Просто в прошлый раз я ездил в водопад, но он, конечно, не такой высокий был. красивый вид и кстати сейчас вот подъезжая к водопаду по асфальту обратил внимание асфальт сухой то есть а, часть острова накрыла дождиком а часть острова осталась сухая в общем в общем девчонки мальчишки так работает камера работает а, понравился водопад приезжайте на остров толстую Качан, сейчас я их путаю, на остров Качан, посещайте острова, водопады, делитесь <coughs> моими видео в соцсетях, рассказывайте своим друзьям, в общем, оставайтесь со мной, со мной будет интересно, я стараюсь показывать все вживую, все как происходит. Единственное, что в этом водопаде нету рыб. Вот. Я обратил внимание, то есть ни на, одном, ни на, ни на одной заводе не было рыбы А в прошлом водопаде, как я снимал, там рыбы находились То есть можно было плавать вместе с рыбами Так что, девчонки, на этом я, можно так сказать, заканчиваю ролик этот И в следующий ролик вы увидите уже новый водопад Также нам по требой надо будет проехать еще какое-то количество э, километров от пирса у нас где-то вышло почти километров 8, наверное 8-10, где-то так я точно не засекал ну, то есть я съехал с парома повернул налево и поехал сразу к водопаду и сейчас э, по точкам, которые я отметил я обязательно потом приложу карту к видео, чтобы вы могли самостоятельно Посетить, увидеть все это В общем, пойдемте Оставайтесь со мной, пойдемте, оставайтесь со мной В общем, смотрите следующее видео Девчонки и мальчишки, а также их родители, бабушки и дедушки Оставайтесь со мной Со мной будет интересно Приехал я ко второму водопаду Вот он у меня с правой стороны там протекает...